Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Очень люблю этот завтрак. Просто, быстро, вкусно и не банально. Тортилью или лаваш круглой формы разрезать до середины. Намазать на всю поверхность плавленый сыр. Он и для вкуса, и для склеивания и удержания ингредиентов. Присыпать любой измельченной зеленью. Далее начинка. Зрительно разделим круг на 4 части и выкладываем ломтики бекона свежий зеленый салат, помидоры и не обязательно черри и заканчиваем тертым сыром. А теперь заворачиваем тортилью в треугольник, плотно прижимая начинку. Начинку в таком завтраке можно сделать любую. Буквально все, что есть под рукой, к чему больше лежит сердце. Дальше два варианта. Обжарить просто так, как есть. Или приготовить быстрый кляр из яиц и муки. Я сделаю оба. Кляр я приправила по вкусу. Тщательно обмакнула в нем треугольник. Обжариваю его на сухой сковороде с двух сторон до золотистой корочки, плотно прижимая его лопаткой. На это уходит 2-3 минуты. Треугольники в кляре получаются сочнее, а без него с хрустящей корочкой. Супер вкусно! А вот как они выглядят в разрезе. Очень аппетитно. Мой любимый с колбасой. Он необыкновенно сочный и вкусный. Все ингредиенты отлично дополняют друг друга. Сытный, простой и быстрый завтрак, который я вам очень советую и рекомендую. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео. А я вам говорю, бон аппетит и абьянту.